Даже больше. А мы тебе желаем жить сколько хочешь, и даже дольше. Дорогие, интересные, сострадательные рыбы! С днем рождения вас! Вы удивительно притягательны своими добродетелями, мягкостью, глубокими чувствами. Умеете вдохнуть в других силу жизни. Желаем вам также вселять в себя оптимизм, уверенность, самодисциплину. Больше быть наблюдателями, поменьше включать свои эмоции. Не лейте слезы, будьте счастливы. Успехов и удачи вам в вашем новом году. Год необычный требующий определенных перемен в мировосприятии. Подходите творчески ко всем жизненным вопросам, не судите себя, не оценивайте других, стремитесь быть на волне временем. Тогда внутри вас будет рождаться новая заря, формируйте свою целостность. Манера восприятия мира для каждого уникальна. Март месяц обещает быть для вас очень интересным, дорогие рыбы. В вашем знаке соберутся четыре планеты – Солнце, Меркурий, Сатурн и ваш управитель Нептун. Постарайтесь быть внимательным в мыслях, словах и поступках, чтобы избежать нежелательных обстоятельств. Акцентируем ваше внимание на осторожном поведении в марте, поскольку он для многих, особенно для рыб, овна и скорпиона, может оказаться крайне запутанным во многих отношениях, да и обман также не исключен. Если до 10 марта можно получить приятное удовлетворение в отношениях, то с 15-16 по 19 марта будьте осторожнее в контактах. Лучше предпочтите творческие занятия, точно не прогадаете. В марте уже сменятся ключевые тренды. Во-первых, Сатурн войдет в знак Рыб. Здесь он значительно слабее. А для кого-то этого достаточно. Два с половиной года Сатурн пробудет в Рыбах и акцент сместится на ответственность в сферах здоровья и духовного развития. Знак Рыб инициирует высокую чувствительность внутреннего мира, нашей психики. Существенно может повыситься зависимость здоровья от мыслей. Поэтому важно избегать творить в голове негативные сценарии, чтобы исключить подобное в своей жизни. Мало того, что в марте солнце в рыбах и без того повышает для многих чувствительность, для рыб темпачи будет более уязвимый период. С 24 марта Плутон войдет в знак Водолея, где будет находиться до 2044 года. Интернет и информационные технологии станут все более востребованными, ключевыми. Будет меняться и наше окружение, могут появиться новые друзья, усилятся связи с единомышленниками. Интересно. Не будем детально вникать в астрологические новости весны, дабы поддерживать радость и праздничное настроение в сердцах именинников. Обратим лишь очень кратко внимание еще на два ближайших важных астрономических события. Солнечное затмение 20 апреля, которое будет явно требовать трансформации сознания, что бывает обычно нелегко. Звезды начнут проявлять крайнее беспокойство, потому лучше не планировать новые проекты на апрель и май месяцы, хотя может появиться сильное желание начать весной нечто новенькое. Но лучше быть более терпеливым. Марс будет конфликтным проходя по знаку «рак», а это наши семейные отношения. Ищите взаимопонимание. 5 мая – лунное затмение. Это наши чувства и, вполне возможно, сильные эмоции, порой затемняющие разум. Поэтому могут выйти наружу многие противоречия, формируя конфликты. Будьте благоразумны! С днем рождения вас, дорогие рыбы! Приятное кафе рядом с нашим отелем. Для начала мы заказали апельсиновый сок. Отметьте ваши дни рождения! Нам принесли уже первое заказанное блюдо – филе рыбы. И очень хороший соус. Раньше мы уже его пробовали. Он совершенно не острый. Сейчас начнем с этого. И постепенно поднесут второе блюдо. Вот уже пришли наши креветочки. Соус внутри немножко кисловатый, но очень вкусный. Так что за здоровье нашего друга Ларисы. Умнички такой души света, который всем всегда помогает. Пришли пообедать, выбрали креветки. И этот вот соус креветок очень вкусный, он нежный Света такой, да, нежненький. И жареные креветочки, они хороши, Никак, нету остроты никакой, окей. И второе блюдо наше тоже любимое, гоби Манжури. цветная капуста. С такой приправкой сказал, что тоже нет никаких острот, Ну спасибо. И вот мы сидим на берегу океана, а, Сегодня хотим поздравить. всех, кто родился под знаком Рыб, вы замечательные. Пусть ваша чувствительность распространяет любовь на весь мир. Будьте счастливы. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Будем вместе творить нашу жизнь более интересной и наполненной. Такой день. Вкусным не бывает, мы скажем много добрых слов По жизни пусть с тобой шагают надежда, вера и любовь А мы тебе желаем, чего ты хочешь и даже больше А мы тебе желаем жить сколько хочешь и даже дольше.